Работать в приложении «Мой налог» очень просто. Если вы получили деньги от клиента наличными, на карту или расчетный счет, сформируйте чек на это поступление через приложение. Именно эта сумма из чека будет учтена при расчете налога. Зайдите в приложение и нажмите кнопку «Новая продажа». Укажите, какую услугу вы оказали или что продали и сколько получили денег. Приложение сформирует чек. Передайте его клиенту. Можете распечатать, отправить на мобильный телефон, на электронной почте или предоставить QR-код для считывания через телефон. Если вы ошиблись или решили вернуть деньги клиенту, отмените операцию через приложение. Считать налог вам не придется, он определяется автоматически. При этом будут учитываться только те суммы, которые вы указали в чеках. В следующем месяце, до 12 числа, вы получите уведомление с суммой налога, который начислен за текущий месяц. Если продаж не было, то и налога не будет, вы просто ничего не заплатите. Если налог начислен, его нужно заплатить не позднее 25 числа. Например, сумму налога за январь вам рассчитывают до 12 февраля, а заплатить ее вы должны не позднее 25 февраля. Оплатить а налог можно тут же в мобильном приложении или в банке по платежной квитанции с QR-кодом. В приложении вы можете следить за своими доходами, найти любой чек и проверять начисленные налоги. Эту информацию вы также сможете найти и в вашем личном кабинете самозанятого на сайте налог.ру. Зарегистрировать свою деятельность и платить налоги стало очень просто. Пользуйтесь приложением «Мой налог». Он заменит вам кассу, бухгалтера и все отчеты.